Это моя Архина Мира. Приветствую. С вами мастер Ира. И сегодня мы будем делать обзор на Арту Яндекс ⁇ ведьмак Ну что, давайте начнем. Значит, карта мне пришла 4 июля. Очень очень долго шла и пришла мне арка. вот именно вот в таком подверте выглядит в собственном стиле Тут они тоже специально повыделывались не знаю зачем но выглядит довольно прикольно и необычно для них. Так, это уберем. Значит, пришла мне Афра. И что я первое увидел, это вот этот вот, не знаю, такую маленькую картонную открыточку, скажем так. Довольно плотно была запакована. Открыв ее, мы видим геральта e и цири. Кстати, если вы заказывали виртуальную карту, то вы могли увидеть, что можно было выбрать либо геральта, e либо цири, либо обоих. Но у меня виртуальная тоже есть. И я выбрал вот такой формат. Вот и есть вот такое отделение небольшое нам оказалось не сама атака нам оказалась вот такая бумажечка с двумя наплитами с медальоном волков выглядит тоже очень круто очень красиво но ну, если вы видите вот эти вот не знаю, как их назвать. Парковные держатели. И вот мы самим как раз и была Карта Медьмак. Пусть не видит карта Косима. Если вы видите, то у вот волка переливаются глаза. Это камера вот, наверное, не передает, но в реале это выглядит намного покруче интереснее. Значит, на лицевой стороне партии нет ни имени младенца, ни срок, до какого она работает, и нет ни кода, ни номера, ничего. То есть, с одной стороны, там и понятно, чтобы не загораживать картинку а с другой стороны, можно было хотя бы ну, номер партии указать. С обратной стороны, ну, уже, конечно, все есть и номер, арт, и от, и срок, ну и имя могильцев. арта если мы видим такой еще красной по концовочке, сделана добротно. Вот. В принципе, мне арт нравится, сделано... Классная, крутая, красивая. Спасибо Яндексу. Так, и... вот это, это все было, нравилось. Ну, это все, что было вот в этом. Что же пришло еще от Яндекс.Телек? Пошли две бумажечки. Первая бумажечка это... Это заявление. заявление на то, чтобы сделать парку зарплатной, переводить на нее бабки. Но этого я делать пока не собираюсь. А вторая, это вот такая вот инструкция. Если вам интересно, что написано в инструкции, то там они пишут, что мы рады вас приветствовать, рады, что вы выбрали нас. И мы собрали всю важную информацию по вашей новой парточке. Ну и тут они пишут, как ее как активировать, как использовать, пополнять баланс, получить зарплату, как снимать наличные. И есть ли у партии ПШБ, и если есть, то как его активировать. По всем вопросам обращаться к ним. Есть штрих-коды для iOS и Android устройств. Ну, конечно, это все мне тоже не нужно. То есть, там это все легко, ясно и понятно. Что я хочу сказать по карте? Арка мне ну, понравилась, выглядит красиво, круто, да, интересно. Единственный минус арки – это доставка. я живу на юге России, карта мне шла очень долго. Я ее заказывал в конце мая. Мне сказали, что арка придет в конце июня. И я такой в конце июня захожу на свою почту, думаю, ну вот, завтра, там, послезавтра идет арка нужно идти забирать, надо посмотреть, где. А мне приходится сообщение о том, что вы там не переживайте, карту мы отправили Но арта пойдет В середине июня Из-за коронавируса Я подумаю, И тут это долбанный коронавирус Но арта мне пришла не в середине июня А 4 В субботу Точнее она пришла В пятницу И мне сообщение об этом пришло это в 11 вечера. А я, соответственно, в это время об а не мог пойти и забрать. Поэтому забрал 4 июня, в субботу. Кому интересно, у меня две карты. То есть одна пластиковая, другая виртуальная. А, кстати, кому интересно по поводу бонусов. То есть многие заказывали из-за бонусов. Да, бонусы, бонусы есть, бонусы пришли, но я бонусы не активировал. Потому что в минг я сейчас не играю. И я не знаю то есть, спустя время, то есть можно его активировать или не, нет. Вот, для меня это большой вопрос. У кого есть карточка, и кто активировал бонусы, напишите действительно, вот как это работает, как это выглядит не было никаких проблем, ну, и так далее. Сейчас, кстати, недавно прошла у меня акция вот типа, от Сверхкота, что, типа, запожите тасточку Warface. Ну, я от такой идеи оказался по трем причинам. первое это потому что... Я не хочу иметь слишком много арт, потому что разбираться, какая рабочая, какая нет, какая зарплатная, какая нет, на какой есть деньги, на какой нет, вот эти вот счетах счета хранить. не хочу. Чем меньше арт, тем лучше. Во-вторых, мне не понравилась ни одна арта по стилю и дизайну. То есть да, это неплохая, это тоже неплохая, но это не то, это не то, поэтому отказался. Ну и третья причина, это вот Арпа Ведьмак я заказал по одной такой причине, то что Ведьма А я, по крайней мере, играю. Винк во второго, с первого, в третьего, к сожалению, мне не удалось. А Warface я вообще никогда не играл, не играю и возможно не буду играть. И поэтому заказывать арту там из-за бонусов, которые предоставляет игра, я не хочу. То есть, если арт Ведьма, она там у нее бонусы были более заманчивые, то Warface, первый бонус это ножик с таким не очень привлекательным спином. А второй бонус, чтобы получить на арку, надо положить деньги. Поэтому мне это не очень нравится, не очень интересно. Поэтому я от этой идеи отказался. Ну и сейчас, наверное, уже эта акция прошла. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Самое интересное, если у вас есть арка, то прошу вас написать, то есть... Сколь пошла, по выгляду, потому что вам, наверное, по камере не видно. Но там есть, ой, такие дефекты у пахта, ой, такие небольшие потертости, небольшие какие-то пятна, которые нельзя не стереть, не вывести. Если смотреть так, то их не видно. Если рассмотреться, это все не очень красиво напрягает ну в принципе хватит уже об этом подписывайтесь на канал все все